Я, я надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Я сегодня пытаюсь на два телефона работать, на две камеры. Сразу для канала Яснополе Школа и для нашего канала Яснополе. Давайте подождем еще людей. Да, добрый вечер. Приветствую всех, кто присоединился. Я очень рада. да, Я давно не была в прямом эфире. Очень рада всех вас приветствовать. Те, кто меня слышит, те, кто меня видит. Всем доброго вечера. Я надеюсь, ваш день был удачным, прекрасный, погожий денек. Сегодня мы поговорим о словах. Очень странная такая тавтология, да, поговорим о словах. Мы много говорим, мы все время находимся в этом фоновом шуме, мы слышим себя, слышим людей, слышим рекламу, слышим какие-то разговоры, проходящих мимо. <связь> У нас все время слова. Аудиоканал – один из самых важных каналов восприятия информации, и поэтому он задействован практически постоянно, и наш мозг постоянно анализирует, что кто сказал, кто где, как, что. То есть это некая еще такая система безопасности. Мы слышим звуки, мы слышим голоса. И это вполне нормально, если только не задумываться о том, что мы слышим и что мы говорим. Знаете, ну, слово «речь», как любой живой организм, оно претерпевает изменения. Есть свои этапы развития, есть свои этапы затухания. Какие-то слова приходят в наш обиход, какие-то уходят очень много появляется сленговых каких-то вещей, да, я уже молчу про арго, это вот профессиональные все вот эти слова. И это вполне нормально. Язык живой, он не может стоять, он все время что-то там приходит. Но я, как человек, который ну, давно занимается словом, звуками, я вижу такую не очень хорошую тенденцию к тому, что все больше англицизмы, ну, какие-то импортные слова да, заменяют наши исконно русские слова. И, и э, вроде как бы по смыслу они похожи. А, но на самом деле это совершенно другая энергетика. Чем так э, хороши, да, чем так важны слова родного языка? А, слово – это звук, в первую очередь. Это звук, это вибрация. Мы э, можем не всегда слышать точно, да, что нам говорят. Ну, мы слышим интонацию, как у Вайнги, да, по-моему, есть, неважно, что ты сказал, неважно, что, а как. И вот эта вот интонация, она сразу нас настраивает на волну собеседника. Либо мы собеседника, ну, как бы отвечаем ему, да, он нам приятен в общении. Либо мы понимаем, что он от нас чего-то требует, либо это негатив. В общем, в первую очередь мы реагируем на звук, на энергетику, на интонацию. Звук отдельно. Простите, я не знаю, как это исправить. Сейчас я попробую, может быть, сделать вот так. Все, что могу да, по звуку... Ну, простите, я как-то, да, вот... Не знаю, что еще здесь можно со звуком сделать на этой камере. А вот еще раз, да, что э, самое главное, самое первое, что мы слышим, это звук. И не столько смысл произнесенного слова, сколько звук, интонацию, то есть энергетику, с которой слово произносится. И у нас сразу включается либо нам приятно, неприятно, мы понимаем, что от нас чего-то требует, не требует. Да? То есть это некая такая информационная история звуковая, вибрационная. И вот как раз первый отклик нашего мозга – это именно вот на эту вибрацию, на этот звук. И почему так важна чистота родной речи? У нас внутри есть, ну, очень много спорят на эту тему, да, культурный код. Но это, это вибрация нашего ДНК, это вибрация наших клеточек, да, нашей родной души, нашего тела. Это речь, которую мы слышим с детства. Это речь, которая нам открывала мир. Мама через колыбельные, кому пели счастливые люди, а мама через колыбельные, через детские игры, там ладушки, самки-вороны, там какие-то потешки, да, вот вся вот эта вот история, это, собственно говоря, знакомство ребенка с культурным кодом родной речи. Это сонастройка человека с той землей, где он живет, с теми людьми, с которыми он живет. Это такая родовая история, не просто родовая, а родовая, в смысле рода, ну, русского рода, да, национальной принадлежности. Это культурный код, то, что я считаю, что это, это и есть культурный код. Поэтому звуковая вибрация, звук родного языка, он сразу включает у нас понимание что с нами общается наш человек, и это сразу отклик по душе, это отклик по э, ну, свой-чужой, да? вот это вот э, такая система распознавания свой-чужой, это родной язык. И поэтому э, это вот то, что касается звука, да? это то, что мы слышим в первую очередь, это звук, это энергетика, это вибрация. Дальше мы слышим уже информацию информация может быть разной. И то же самое, сленговые слова, заимствованные из других языков слова, они сложно... Ну, не, знаете, как есть люди, которые привыкли, они этим пользуются, для них это нормально. Я еще раз повторю, да, есть какие-то профессиональные слова, там тот же менеджмент, тот же таргетинг, там еще что-то, хотя для меня целеполагание, целевая аудитория гораздо понятней и при, приятней на слух, чем слово таргет. Ну... Это мое личное, да, у кого-то это проще, кто с этим общается э, чаще, э, кто общается с зарубежными партнерами, для них удобнее такой язык. А, но в обычной речи, а, когда мы общаемся друг с другом, когда мы общаемся с близкими людьми, когда мы, особенно когда мы общаемся с детьми, а, очень хочется, чтобы наш язык оставался чистым, чтобы вот та информация, которая изначально заложена в слово, чтобы она оставалась неизменной. Потому что есть слова, которые... Ну, ну, ну как вот может, Здравствуйте. Понимаете, мы заходим и говорим «здравствуйте». Мы желаем людям здравия. Со всей душой. Это говорит о том, что мы пришли не просто с открытой душой, что мы пришли к миру, с миром. Здравствуйте, да? Мы желаем вам здравствуйте. Мы не хотим с вами бороться, мы не хотим с вами воевать. Мы ничего от вас не требовать, да? Мы вам желаем здравия. Мы с открытой душой, с открытым, так сказать, забралом. Да? Здравствуйте. И человек, нормальный человек, он тоже должен бы ответить «Здравствуйте». Потому что он понял ваш посыл, вот этот мирный, да, что вы с, открытой, с открытым сердцем пришли, и он вам отвечает также. Поэтому, когда мне отвечают «Привет», ну, ладно, еще привет, хотя... Ну, я так интерпретирую. Привет, приведах, ну, может быть, человек что-то знает. Я там, особенно чиновники, да. Я прихожу, говорю, здравствуйте. Мне говорят, привет. Ну, ладно, он приветах, он ведающий, он знает какую-то свою чиновничью часть работы. А когда мне просто говорят, добрый... У меня ступор. Добрый что? Добрый день? Наверное. Добрый человек, который сидит? Наверное. Добрый что? До добрый у него ноутбук, добрый ботинок. Я за... здравствуйте. Он мне говорит, добрый. все да, у меня сбивается, ну не то, что программа, а у меня сбивается сразу сонастройка с человеком, как дальше с ним взаимодействовать. Также слово, да, там, будьте здравы. Ну, будьте здоровы, это уже новая да, интерпретация, будьте здравы. Хорошо, будьте здоровы. Хай, привет. Mm, почему хай? Да, вот, или там мы прощаемся, мы говорим до свидания. Понятно, что мы с человеком еще надеемся, что мы с ним увидимся. Мы говорим до свидания. Или там прощай. Да? Ну, прощай это вообще отдельное слово. Для меня слово прощай это сродни прощеванию прощай, это значит прости мне, если я что-то сделал не так, и я прощу, если я что-то сделал не так или что-то сказал не так. Это тогда прощай. А вот это пока, по что? По куда? По зачем? Ну, либо мы говорим до свидания, и тогда мы надеемся на встречу, либо мы говорим прощай, э, мы простили друг друга, и мы еще увидимся. А вот это вот пока безликая совершенно пока что, пока гром не грянет, может не перекреститься, да? или пока что, или пока дождик в четверг не пойдет, или что это. То есть, э, понимаете, вот эти вот какие-то э, базовые слова, да, вот тоже там здравия, до свидания. Они, они же не меняются, они переходят из поколения в поколение. И если бы в них не было энергетики, не было вот той базовой чистоты несущей, которая настраивает нас с такими же, как мы, людьми, человеками, наверное, эти бы слова ушли. И неправомочно заменять их какими-то там англицизмами или укороченными, а в переписке, это отдельная история, смс-переписки, я не буду, это моя боль, вот это ПЖЛТ, СБТ э, и все остальное, ребята, у нас прекрасный язык. Если вам так лень набрать лишнюю букву, лучше не пишите, поставьте смайлик. Но не обрезайте язык, потому что любая буква, любой звук, вырезанное слово, убранное слово, он меняет смысл, он меняет образ. А наши слова, кроме того, что они состоят из букв, за каждой буквой стоит очень глубокий образ. Она образная. Да? Мы, понимаете, вот слово «спасибо». Ну, есть расшифровка «спаси Бог». Да? Ладно, но «спаси» – «бо», «бо» что? «Спаси» – «кого»? Ну, «бог». Ладно. А слово «благодарю». «Благодарю». Да, то есть у меня так много благ, что я их вам дарю, или благо дарю, или у меня есть какое-то большое благо, моё какое-то, моя сила, да, моё благо, которым я могу с вами поделиться. А, да, тут идёт тех, «До свидания людям, с которыми я не хочу встречаться, или не было в силу каких-то причин». Всего доброго, да, совершенно замечательный выход из положения. Вместо «до свидания», если вы не хотите с человеком встречаться, вы можете ему пожелать всего доброго. Да, вот, да, благодарю, вот очень хороший выход. Всего доброго человек остается с добром, вы уходите, вы больше не хотите с ним общаться. Вот, и, и вот это «благодарю», я когда-то говорю, на меня посмотрят, оно немножко архаичное слово, оно такое, по звучанию вроде как «архаика», но э, вы вдумайтесь в смысл, да, или у меня много благ, и я готова с вами поделиться там всем понемножку, или чем-то одним. А, спасибо, оно короткое, оно плоское, оно, м, ну вот покрутите на языке, вы почувствуете, да, спасибо и благодарю. Оно изнутри, это вот звучание каждой буквы, а что еще, да, там за об, образы какие стоят, Бла, это блаженство, это вот эта вот радость жизни, радость бытия, Га, движение, блаженства, вы дарите человеку блаженство, радость бытия, радость жизни. Вы делитесь с ним своей радостью. И, и, и у человека пребывает, и, и, и у вас не убывает, и у вас такой взаимообмен. Очень вот это вот брать-давать, да, равновесие не, не нарушается. Вот. И, Поэтому я говорю, что за каждой буквой в слове есть образы, есть глубокое понимание. И вот та, та, та вибрация, то звучание, да, которое есть в каждой буквы э, русского э, алфавита, э, русской там буквицы, глаголицы, не знаю, да, но сейчас мы же говорим про алфавит. Э, тоже, кстати, иностранное слово. Буквица очень понятно. Алфавит, ну, что-то с жизнью, да, альфа, альфа жизни, ну, начало жизни может быть. А, вот и а, это же еще а, вибрация как, знаете как вот а, когда не только с человеком а чувствуешь сразу отклик от природы от растений от вселенной потому что это универсальный язык общения не только людей но и человека с космосом и человека с землей и человека с предками, потому что предки говорили на этом языке. То есть это единая вибрационная энергетическая система э, общения, э, взаимопонимания, э, передачи информации туда-обратно, да, вверх и, и сверху. И это все э, наши слова. И это и есть то самое звучание, та самая информация, которая неизменно на протяжении многих лет и которая, ну, больше всего, пожалуй, это сохранилось э, в детском фольклоре, да, то, что называется детский фольклор, в детских играх, да, вот эти сказки о серебке, колобок, курочка-ряба. Э, надо же понимать, о чем эти сказки. Это же не просто про курочку, которая снесла яичко. Ну, потому что курочка-ряба э, это сказка про э, сотворение земли. Про Вселенной, да, яйцо, вначале было яйцо, в яйце был желток, ну вот был вначале мир золотой, ну по какой-то причине золотой мир не выстоял, да, но вот курочка решила, что она снесет другое яичко. Ну вот мы имеем не золотой, а такой мир, как мы имеем сейчас, тоже совершенно прекрасный. Сказка «Колобок» есть версия, что это сказка о фазах Луны таким совершенно замечательным образом рассказывают ребенку о том как луна идет по небу как она проходит через там, да простят меня астрономы да там черток медведя черток лесы ну вот какие-то там зодиакальные вот эти да, созвездия там, не буду говорить не знаю как правильно сказать да но через какие-то зодиакальные штуки и э, убывает и в конце концов заканчивается, да? вот, кто бы мог понять, что сказку, которую мы так любили в детстве, которую нам читали мамы, потом бабушки, потом мы читали сами, что таким образом нас просто знакомили с э, фазами Луны. Но где-то на глубоком базовом уровне у ребенка он понимает, о чем эта сказка. Это мы взрослые, когда уже начинаем говорить, так, когда э, мы вырастаем, мы многое забываем из того, что помнила наша душа до того, как пришла в этот мир, до того, как мы родились, воплотились в этом теле. Да, души помнят многое. И э, есть версия о том, что когда ребенок рождается, э, душа многое забывает из того, что знала ранее. Поэтому как ребенка познакомить с этим миром? Через слово. Через слово четко понимая, что вы произносите, какие слова. И э, э, это должен быть родной язык и, и вот через вот эти колыбельные которые они же веками не меняются понимаете когда что-то не работает любая не работающая деталь всегда заменяется а, потому что смысл держать шруб который не закручивается ну например да а здесь же неизменно вот это люли люли ляли -ляли, да это все вот для ребенка такой вот знаете, в колыбельных вот это люли-люли-люли-люли, да, это вот некий такой речитатив, который приводит ребенка в такое некое, ну, и маму тоже, если мама понимает, что она делает, мама тоже, некое такое трансовое состояние. А дальше идет разговор. Спи, засыпай, ночью все спят, и, и, и ребенок понимает, что ночь для того, чтобы спать. А днем ты проснешься, а, значит, утро для того, чтобы проснуться днем и бодрствуем. Это вот эти вот слова они же несут информацию о мире о том как он устроен о нашем месте в этом мире да? люди зачем зачем звери, почему пчелки жужжат, почему там, не знаю, собаки рычат это все закладывается, это все заложено в наших словах. это все заложено в нашей речи. поэтому так важно соблюдать чистоту речи, чистоту слова, и не доносить эту информацию не только для детей, но и друг для друга. Не переходить на вот эти сокращенные, сленговые какие-то. Да? Нам сейчас очень много в связи с рекламой. У нас же мозг, он, он тоже очень пластичный. Да? Он быстро запоминает какие-то, особенно эти рифмованные, рифмованные строчки, мозг запоминает быстро. Почему реклама такая рифмованная? Потому что рифмованные строчки... Они очень методично, да, они быстро запоминаются. А если вы а, даже не напряжетесь, но если вы чуть-чуть заглянете в себя, сколько рекламных а, этих слоганов мы повторяем за, жизнь, за день. А, и вот такой, и еще вот такой, вот это в рекламе услышали, вот это в фильме. А, есть фильмы, которые на те же джентльмены удачи, да, фильмы, которые просто растаскали на крылатые фразы. И они прекрасны, они прекрасны в этом фильме, они прекрасны к месту, но когда, я по себе знаю, когда эту фразу повторяешь 128 раз, она перестает работать, она перестает быть интересной, она перестает нести смысл, она становится затертой. И ну, здесь тоже очень важно, да, вот сколько вот этих мусорных, сленговых, да, вот, слоганов рекламных, сколько вот этих мусорных э, вещей мы используем в речи не задумываясь, что это можно заменить нормальными словами. Почему? Здесь не надо думать. Потому что когда человек составляет предложение, есть две версии. Есть, что язык говорит быстрее, чем думает мозг, а есть, что мозг ну, быстрее, да, чем говорит язык. И если мозг быстрее, то он ленивец. Ему по шаблону проще он очень быстро подбирает какие-то шаблонные слова, шаблонные фразы, которые моментально выскакивают, и дальше не надо думать. Если вы чуть-чуть сделаете паузу и подумаете, что вы хотите сказать, я вас уверяю, вот эта вот навязанная какая-то фраза прилипчивая, привычная, она уйдет. Она уйдет, потому что те слова, которые есть у нас внутри, тот язык, который мы учили в школе, тот язык, которым мы разговариваем и разговаривали, да, и, и язык наших классиков, э, он прекрасен, он прекрасен, он чист. И э, эти слова, они вычищают, понимаете, вот эти слова, э, это лично мое ощущение, когда я, у меня бывает такое, что я начинаю говорить сияние есть суть, а не они собл... не, соблагов... не соблаговолит ли, значит, любезный сударь, это вызывает такой некий ступор у тех, кто меня слушает, а меня несет, я не могу по-другому рассказывать, вот. Поэтому у меня есть ощущение, что эти слова, они вычищают изнутри. У меня меняется осанка, у меня меняется выражение лица, и я понимаю, что... Это вот та самая высокая вибрация, да, которая она вычищает душу, она вычищает мозг, она вычищает тело. Человек по-другому э, не только их произносит, но он и по-другому э, ощущает себя в этом мире. Знаете, так, э, пространство вокруг начинает вибрировать. То есть это какая-то такая совершенно потрясающая история. Вот попробуйте, если э, вам не лень, где-нибудь найти э, книги классиков. Ну, у вас есть дома точно есть книги русских классиков, какую-нибудь фразу, вот, которая вам ложится на слух, произнесите, и дальше попробуйте ее повторять вслух. Вначале, возможно, будет сложно запомнить все эти величивые какие-то выражения, найдите что-то попроще. Да? И попробуйте, вот по мере проговора вы почувствуете, и это, это ощущается, вот это внутреннее состояние, оно очень сильно меняется. И это та самая информация, истинная, чистая, ну, истотная та да, информация, которая присуща э, нашим клеткам, нашему геному, э, нашему ДНК. Мы говорим на этом языке с миром. А, потому что для меня э, слово, и я надеюсь, что для вас тоже, слово – это не только способ общения между людьми, и не только способ общения с детьми, и с окруж... это способ общения еще и с окружающим миром. А, но чисто гипотетически очень сложно представить себе ситуацию, когда вы разговариваете с человеком в абсолютной пустоте. Вот просто вакуум, вакуум. вокруг, просто ничего нет. И вы разговариваете с человеком. А, ну это сложно. Обязательно рядом есть люди. Понимаете, человек, проходящий мимо, он может не прислушиваться к вашему разговору. Ему может быть совершенно неинтересно, о чем вы говорите. Но когда стоят двое людей, общаются, вокруг них формируется вот это некое энергетическое поле, которое создает звук, которое создает информационное поле, потому что ну, произнесенные слова, я уже говорил, да, слово несет информацию, это формирование информационного поля. Да, и вот, вот это поле, оно вокруг людей вибрирует. И любой человек, там, проходящий мимо, любая птичка, пролетающая мимо, она считывает это поле. А, ну, ну, не, не, невозможно не зацепиться, да, потому что ну, ну, ну, ну, так мы устроены. Мы живем очень близко, у нас очень, к сожалению, в городе особенно, у нас очень маленький ну, жизненный пространство, как... Вот это первое да, вот физическое вот это жизненное пространство для людей, которые живут в деревнях, у них, по-моему, три метра, да, вот это вот расстояние человека до человека должно быть. Мы в городе так, ну, у нас не получается. У нас есть метро, где мы все, вот, там, общественный транспорт, да, мы все очень близко. Поэтому люди, которые проходят мимо во время вашего общения, они вольно-невольно, они попадают в эту среду вибрационную. И они же тоже что-то получают. Да, я еще раз повторю, они, они не слушают, им не интересно, о чем вы говорите. Но они получают некую порцию энергии. И понимаете, вот когда язык чистый, когда вы правильно говорите, когда вы понимаете, о чем вы говорите, соответственно, человек, проходя мимо, он получает свою порцайку кайф. Ну, подарите ему, не жалейте. Да? Вот он получил он ее понесет дальше, он ее передаст. А когда это язык, я очень часто это слышу, не потому что я в возрасте, так вот, я очень часто это слышу от молодых, вот это хай, хэло, сокращение имен. Дэн, Макс, имя это вообще сакральная штука, да? она с человеком связана очень плотно. И если это Максим, то это максимально, да, это максим, это тот, у которого по максимуму все дано ему по максимуму. С него может быть и спрос по максимуму, но ему дано, дано все по максимуму. И вдруг он какой-то макс. Вот эти обрезанные имена, они обрезают энергетическое, могут обрезать. Я отменяю, да, я не хочу э, сразу говорить, что так происходит, они могут отменять, э, обрезать энергополе человека. А, и э, вот все вот эти сокращенные, урезанные слова, это знаете как погу пойдем гулять ну погу и, и, и вот пойдем гулять это сразу целый да, информационный поток мы пойдем вместе гулять это значит на улицу а на улице там погода не погода мы оденемся то есть это сразу выстраивание всего два слова пойдем гулять а в них информации же вот дофига потому что это сразу понятно что не один если да пойдем множественное число значит, ну, либо вместе, вдвоем, там, еще с кем-то, да, это сразу числовое значение, это сразу, что мы будем делать? Гулять. Гулять – это значит просто ходить, это не в магазин, это не работа, это отдых. Значит, сразу нужно понять, да, это же все моментально происходит. Понимаете, как это работает? А вот это пугу, и, и это безлика, и это безэнергетично, и это вообще никак. Вот. и э, это то, что касается звучания, слова, да, звук, информация. А дальше, да, вот, в, в названии прямого эфира было слово «код». А это вот то, что я уже говорила, да, я начала об этом говорить, что в словах, э, что это культурный код, да, это вот наша родная речь. А я сейчас не только про русский язык, я про любой язык, э, человек, который родился в Таджикистане для него таджикский язык, для человека, который родился на Украине, украинский язык. И язык э, земли, где он родился, для него является, ну, как бы тоже, да, культурным кодом, это доступ э, к культуре своего народа. Э, просто русский язык, он более универсальный и, э, на, да, простите меня, да, но э, на основе русского языка э, строится очень много других языков славянских. Можно со мной спорить. Я, я не буду спорить, вернее, в эту сторону, потому что есть очень много мнений, очень много книг на эту тему, очень много трудов. Но давайте садимся на том, что даже если не основа, то языки очень похожи. Славянские языки все очень похожи. И это и есть, да, так как бы это тоже такой вот код и к другим языкам по прохожести по звучанию вот и э, почему я говорю что э, слова это еще кодировка потому что ну, слово имеет слово произнесенное имеет силу действия э, наши слова знаете как э, э, ну такое есть э, как, ну, расхоже до да, что ли менее слово можно ранить слово можно убить слово можно вылечить это еще раз про энергетику слова и про то, как слово произносится и какой смысл оно несет, Потому что употребление слов, не понимая смысла, оно чревато разными последствиями. Ну, либо вообще без последствий. И здесь я сейчас на своего любимого конька сяду. Здесь опять нам в помощь это детские поддержки детские, колыбельные детские стихи. Я уже говорила о том, что это та литература, которая практически не претерпела изменений по, да, по словам. И это та литература, которая до сих пор осталась с очень глубокими... Ну, не кодировками, а с очень глубоким вот этим кодом доступа к миру, к жизни, к социуму и в самом раннем возрасте, в младенчестве, там, да, вот то, что называется постнатальный период, это первые месяцы после рождения, мама, понимая, что она говорит, как она говорит, она совершенно спокойно может ребенку поставить... Ну, знаете как, программа в лучшем, в лучшем понимании, программа счастливой жизни. Понятно, что ребенок ну, не застрахован от воздействия внешней среды, и ребенок все равно будет со сверстниками, и это все равно будет улица, и это все равно есть какие-то да, там, там, плохие компании, не факт, что он туда попадет мало ли да там э, друзья которые вам не очень нравятся но если у ребенка внутри э, с раннего детства сформирована вот эта программа э, чистоты культурной чистоты э, помыслов целомудрия это то что делается в раннем возрасте то что может сделать мама э, через колыбельные через э, проговоры недаром наши прабабушки все вот эти как там у собачки боли, да, там у Ванечки не боли. Они же считали, что это магия. И это своего рода магия слова. И вот это та самая, да, а, а что что делать, да, вот это вот там у кого-то, я тоже не любила у собачки боли. Я говорила, лети, лети, ни на кого не попади, да, не боли, не боли, лети, ни на кого не попади. Это же тоже код что у тебя не будет болеть, да? что вот это безболезненно. А, знаете, вот когда мамы боятся за детей, там, упадет, разобьется, вот это сколько раз я на площадке это наблюдала, не беги, упадешь, ребенок падает. И дальше вот это такое противенькое, а я предупреждала. Мама, а ты не могла ребенку сказать нормальными словами? Пожалуйста, бегай аккуратно и про себя подумать все хорошо, ты побежишь. И даже если ты споткнешься, да, даже если тебе суждено упасть, пусть это будет мягко и комфортно. Это про кодировку. Это про то, как мама да, может кодировать, как человек, да, как, как можно закодировать будущие события. Просто словом, просто проговором. А, как это сказано? Если в слова вложена энергия» вложено понимание, вложено намерение, то словом можно сделать очень многое. И я еще раз да, возвращаюсь к тому, что, почему я говорю о маленьких детях. Маленькие дети очень открыты для слов, для энергии, особенно с мамой. Мама дала им жизнь, мама привела их в этот мир, у ребенка с мамой связь, неразрывная, потому что мама ему в первые месяцы жизни, мама ему обеспечивает это жизнеобеспечение. Он еще сам, папа прекрасен, бабушка с дедушкой прекрасной, но покормит мама. И мама ему ближе, потому что он слышал голос мамы, да, она вот рядом. Это, это такая неразрывная, да, вот эта вот связь. И если мама... Ну, как сказать, сейчас вот я быстренько спою ему колыбельную и пойду красить ногти. И пока она поет колыбельную, она думает, каким лаком ногти покрасить. Пофиг это колыбельная. А если мама понимает, что напивая колыбельную, она рассказывает ребенку о смене дня и ночи. Она рассказывает ему о том, как он хороший. Она успокаивает его энергетически. И он сейчас быстро уснет. То ребенок будет засыпать легче. Просыпаться подрым, спать спокойно. И здесь вопрос еще, ну, кроме того, что это слова, это еще состояние мамы, да, но э, я еще раз хочу сказать о том, что э, в любом возрасте, конечно, словами можно э, простроить будущее, но э, в младшем возрасте у маленьких детей это делать э, проще. И это дает э, подушку безопасности на всю жизнь. И э, обережное слово мамы, да, когда это же ничего нет э, ну, круче маминого благословения, маминого обережного слова. Но здесь тоже здесь же надо знать, какие слова говорить, какой смысл они несут. А, у нас просто готовится сейчас курс по детским, как раз вот по детскому, по да, детскому фольклору и как это использовать в своей жизни. Я надеюсь, что он сложится, и если интересно, мы вас приглашаем на этот курс. Вот. Но там просто шире, я, шире будем рассказывать на эту тему. Но я просто еще раз хочу сказать, что пожалуйста, будьте внимательны. Что вы говорите и как вы говорите. Потому что я отдельно немножко хочу остановиться. У меня просто тут был вопрос про слова, про матерные слова. Да? Вот люди ругаются матом. Хорошо это или плохо. Какая-то энергетика. Знаете, матерные слова для меня сродни таким непознанным магическим словам. Это некие магические заклинания. Не все. Я сразу говорю не все, потому что там тоже возможны варианты. Я просто в свое время изучала да, там в одной жаргон, матерный язык, мне было интересно по молодости, поэтому я в эту тему входила очень а, плотно. А, вот, и а, матерных слов как таковых не так много. все остальное – это вариации на тему. И а, они имеют очень сильную энергетику. А, и здесь тоже очень важно, как вы их произносите, с каким намерением. Они могут быть разрушительными, они могут быть просто выплеском эмоций, и тогда желательно их говорить куда-то там, в землю, в пространство, да, не в глаза человеку, не в глаза кому-нибудь, а, потому что они очень, э, по своей энергетике, они очень сильно снимают вот это стрессовое состояние, да, вот э, любимое слово «наять», да, оно, оно же моментально, да, оно расслабляет тут же. А, вот, а, самое важное а, в этом плане, когда эти слова становятся способом общения, когда э, кроме них не произносится больше ничего, они очень сильно понижают вибрацию человека, они становятся очень разрушительными и для человека, и для его окружения. Э, но когда человек понимает, что он говорит, я еще раз повторяю, да, каждое слово матерное, э, родное, у всех есть значение, у всех есть энергия, у всех есть своя информация. Каждое слово является кодовым словом для какого-либо действия, либо бездействия. Вот, и... Э, понимая, что говорим, да, я про матерные слова сейчас, в связи с чем мы их употребляем, да, и, и, и, и последствия. Всегда нужно, вот матерные слова и блатной жаргон, здесь надо всегда понимать последствия применения этих слов. А, вот, тогда это другая история, тогда они не становятся настолько разрушительными, и тогда они помогают, ну, кроме того, что сбросить напряжение, да, вы знаете, я, я бы сказала, что они даже вычищают какое-то поле, а, возможно, ментальное, а, потому что а, ну, больше всего, наверное, каких-то а, конструкций так не делай, так не говори, так не вот это вот, вот хорошие девочки так не разговаривают, хорошие мальчики вот так разговаривают. Это все где-то вот на ментальном уровне, а вот это употребление ненормативной лексики, оно взрывает вот эту программу, которая правильного правильного разговора, знаете, как... Э, э, вот учить, да, э, Надо фразу строить вот так. Вот так говорить правильно. Вот так говорить грамотно. Вот эти слова надо употреблять вот так. А Когда это внутреннее понимание, когда это ложится внутрь, э, в сердце, на душу, это, э, это нормально, человек так разговаривает. А когда это... Э, вот это вот... Ты неправильно говоришь, надо говорить вот так. Это выстраивает некую ментальную конструкцию, и человек все время вот да, туда пытается эти слова вставить. Вот есть люди, которые говорят так немножко тяжеловесно, потому что они все время вспоминают, как, что им говорили, как надо правильно говорить. Вот в таких случаях ненормативная лексика, она ломает вот этот конструкт, и у человека открывается поле, открывается возможность понять слова, принять их еще раз их да, переосмыслить и говорить уже по-другому. А вот это вот то, что касается ненормативной лексики. Да, это тоже кодировка, это тоже там есть тоже своя энергия. Но с этими словами они требуют гораздо более бережного к себе отношения, чем наша обычная речь. Вот. И я еще раз э, благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной. И я желаю вам доброго вечера. И я желаю вам добрых слов, добрых снов. И э, да будут ваши слова чисты, э, придет вам понимание того, что вы говорите, да будет ваша речь. Но не полезно, это я не люблю слово полезно, да будет ваша речь, приятной вам, приятной собеседнику. И да будут ваши слова чистыми и светлыми, как и ваши мысли. С вами была Михаила Ирина. До новых встреч. Пока-пока.